Всем привет ребят с вами тимур life и сегодня мы с вами играем в игрушку под названием play with me то есть по игре сам, если переводить наш русский язык и я пока вижу какую-то что это такое это больше всего похоже на зубы на дверь а это да тут написано play with me но мы сделаем немножко потемнее чтобы дать такой вот контраст как говорится так Окей. Okay. О, oh, during the night of your... Mm -hmm. I pretty sure you wanna play. Я хочу просто поиграть с тобой. Но ты не смотри в мои глаза. Либо ты умрешь, как говорится. Шт э, тебе най надо найти 4 свечи и собрать пазл. При помощи этого ты найдешь ключ и спокойно откроешь дверь. Ну, как это, ну, типа, обычно, фри, это типа обозначает бесплатно, там обычно... О -о -о. Игра уже начинается с этого. candles. Uh, candles, свечи, да. Ну... Я, конечно, все видел в играх, ну. Но... Там кто-то ходит. Наверное, это мой сосед, как всегда, ходит, там все рушит. Подожди, это дверь. Ну, типа, да, значит, отличается текстуркой, но не походу. О, вот этот, вот этот звук, вот этот бесячий звук, который из каждой игры, прям, из каждой. Пиано. Нет, я лучше не буду играть на пионе, лучше его в жопу. А -а -а! Ты, ты что, грохнулся, что ли? Я ухожу. Эй, -э это тын-тын-тын-тын-тын! Лапами своими. Не, нафиг такое. Хватит ломать не двери. Они стоят очень дорого. О, ч ты такое? Сейф, но. Нет, а, можно крутить, но... Какая последовательность? А, типа... Мы найдем свечи, то есть, подожди, может, первое... Э, подожди, так... 0... 06... Подожди... Может, это последовательность пароля 06? Ладно... Там 0.9 а, Не смотри! А, господи! О. А, ядритый, конечно, Человек-паук, но не настолько. Так, это... А, Ой, тихо, тихо, тихо. Ой, какая стрёмная... А, не смотри на него. Тебе сейчас дам нетон. 12. А! Там стоит. Прям вот, прям вот так стоит. Сейчас. Исчез. Исчез. Э, подарки, подарки. Шопы, эти подарки, конечно, не сдались, но все же. Ты, бля, так не дыши, не надо. Мне хватает. Мне хватает, конечно, кошки, которые у меня в данный момент отсутствуют. Я за телеком спрятался, и мне не ви. Ве... А меня телефон хочет еще добить. Ой, ой, -ой не н... Ой, не нравится мне это. Ой. Те... Да что это там? И сейчас? Да, исчез. Слава Славься, господи. Так, это кухня. А у меня есть наподобие там... Э -э записки... Ага. Я думаю, так не надо делать, потому что... Мы на, причём себе на полную смерть. И я думаю, это очень плохо. Да хво... Кто мне пишет? Кто? кто? Кто эти люди? Не звоните мне больше. Звонит и звонит, звонит и звонит. Так, подожди, 06, 09. Я, кажется, собрал все свечи, которые можно было собрать. О, ключ! Иди же, пассатижи! же! Он мне дверь закрыл идет Думает, одна дверь, да? М -м, классно. Ой, клоуны такие умные. Я с детства по правде клоунов не вижу после вот фильма Оно. Вот я посмотрел старую-старую часть 90-х или 80-х годов, когда, помню, была первая экранизация Оно. Вот это был, тогда, помню, самый страшный ужастик для меня. Э Эй, клоун! Эй! Алло, клоун. Ой-ой. Ой-ой! Не надо! Не надо! Не надо! Нет! <песств Hevillulo> <maths> <пес stability> uh> uh -uh. Это все? Я думал, что-то будет гораздо интересней. Ну ладно, сегодня мы поиграли такой мини-мини ужастик, который... Ну, интересен геймплеем, но очень мед, ну типа, как сказать, не скучно, а даже, как это выразиться там, очень-очень как-то скучно был клоун, но он не так сильно прям пугал, да, были страшные моменты, как он дышал, так это все передавал, но, по правде говоря, это 2 минуты или меньше даже, если не смотреть, то игра проходит там за 2-3 минуты. Ну что ж, мы сегодня поиграли в игрушку Play With Me. Если кому понравилось, ставьте лайк вверх, подписывайся на канал, если ты еще не подписался, и нажимай на колокольчик. Всем удачи и пока-пока!